Я уже смирился, совсем перестал играть в свои любимые игры и живу лишь только с одной мыслью последние две недели. Когда же именно выйдет Элден Ринг? та -дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает знакомить тебя с Elden Ring'ом. Ну и в данном же выпуске для самых терпеливых и пунктуальных я продемонстрирую карту того, как у нас будет игра выходить в ближайшие дни на ее дату релиза. А конкретно дата релиза игры запланирована на 24 и 25 февраля текущего года. Так что смотри внимательно, не пропусти, во сколько по времени выйдет игра именно у тебя и успевает ее забрать, как только она выйдет. Ну что ж, а мы начинаем. Ну и конкретно без лишних рассуждений, обсуждений, я тебе продемонстрирую сейчас карту, где будет показано, а, в какое время и где конкретно выйдет у нас игра. Ну что ж, поехали. Для нас, для России и ее регионов релиз игры назначен на 25 февраля в 2 часа ночи по московскому времени. Поэтому, ребят, сразу же уясните эту информацию и ждите с нетерпением в это время игра точно выйдет в релиз и будет доступна для приобретения в стиме. Почему именно в Стиме, да, потому что конкретно данная таблица, данная карта указывает именно на приобретение и дату релиза именно в Стиме, да. Поэтому, ребятки, будьте внимательны и осторожны. Если вы где-то на других площадках покупаете игру, возможно, эта карта немножко будет не соответствовать. Но лично мне кажется, что эта карта едина совершенно для всех площадок, которые будут продавать игру Elden Ring на момент ее релиза. Ну и как мы видим, жители Северной Америки получат игру гораздо раньше, конкретно 24 февраля, поэтому обзоры по этой игре уже можно будет посмотреть гораздо раньше, чем игра выйдет в релиз именно у нас. Вообще все страны Запада, да, получат игру 24 февраля, даже некоторые страны, смотрю, Европы также получат игру 24 февраля. Ну и начиная с некоторых мест Европы, игра выйдет у нас уже 25 февраля в Саудовской Аравии также 25-го в некоторых местах в Африке она выйдет также 25-го у нас числа далее у нас в Японии получит игру тоже 25-го но уже даже попозже чем мы ее получим Китай игру тоже получит 25 в 8 часов. Ну и в Австралии, как мы видим, игру получит позже всех. Это 25 февраля в 10 э, часов. Я так понимаю, по общему времени, по гринвичу. Ну что ж, уже, ребятки, все в предвкушении, уже все заждались. Но вот-вот скоро у нас уже будет намечен релиз. А ждать осталось всего ничего, а конкретно всего лишь 2 дня. Мужики, как говорится, отгуляли свои праздники. И вперед, как говорится, взяли меч. И поехали кромсать своих врагов налево и направо. Ну и 25 число, это у нас как раз таки будет пятница это самое оптимальное время чтобы окунуться в любимую игру по любому элден ринг увлечет немалую долю игроков на все выходные и закружит как говорится в вихре своих событий и приключений с головой но на этом пока что вся информация которую я хотел тебе рассказать по поводу элден ринга что ты зритель думаешь по этому поводу как сильно ты ждешь выхода игру в релиз а может быть ты уже вообще перестал ждать и уже какая-то другая игра появилась в списке твоих желаемых игр то смело пиши мне об этом в комментариях мы с тобой непременно все это дело обсудим